У вот вроде как Проснулся барсук Для енота не должно так, я думаю Коготки отпечатываться Ходит кто-то шарится Грязными лапами Снег топчет так вот, вот. Это, рыть пробует. Жрать охота, наверное. Наверное, жрать охота. Тут он, похоже. Ничего интересного не нашел. Хотя нет, наверное, залез все-таки он туда. Залез туда. Тут. Порылся. Что дальше грязевых следов не видать. Или обратно пришел, где я сейчас следы снимал, или залез сюда. Так вот тут. Вот. Можно вот, здесь вот, похоже чистится. Или чистился. Не понять, то ли с Все так завалено. И он тут шерстинками. И он туда хорошо так много налажено. И запах такой, какой-то собачатинный, хоть нос вроде с соплями, а здорово так пахнет. Ах, не провалиться, главное я к нему, а то он наверное злой, как собака, злой как собака, он тоже зиму перезимовал, маленько еще подождет если не полностью жировой запас у него кончился И будет ходить потом лягушку ловить вот так вот. думаю что воняет а тут оказывается вот он далеко не ходит на краю пакостит паразит по запаху в общем можно его искать и вот она, она тропинкой набита. Вот туда он нора. Не хочет жопу морозить по снегу, далеко ходить. Рядышком. Все рядышком делает. Ну, ну, в общем, много тут так-то находим. Ну, идем дальше. А очередная нора. Ветер как раз сейчас от нее так поддувает, тоже вонища стоит, ужасно. Вон, что-то вот недалеко сходил, и обратно, вот так вот. Ну, теперь точно все, буду выходить в сторону дома. Налазился что-то я по снегу. Попался. Бартук. Ч ⁇